Всем привет! Вы на канале КТВ, И сегодня я снимаю Видео, которое называется Всех с началом Летних каникул И как ко мне пришла в гости Моя подруга И давайте начинать Подруга, давай заходи Заходи в гости, мама моя не против Давай Так, чемоданчик Ой, портфельчик все, все. Уф Каникулы. Давай, где то там? Иду, иду. Ой. Просто этот портфель его так тяжело тащить. Все. Сейчас я только... Мама, позову. Мама, мы пришли. Мы? В каком-то смысле мы пришли. О, здравствуй, Старлайт. Здравствуйте, принцесса Кейденс. Мам, ну я же говорила, что ко мне придет подруга. Ты не говорила, что она сегодня придет. Да ладно. Ладно, веселитесь, развлекайтесь, а я пойду за тортиком сбегаю. Да, ой, не туда пошла. Все, девочки, пока я пошла за тортиком вам. Вернусь через час. Ура! Чем займемся? А можешь показать своего нового попугая алмаза, а то ты говорила, что он у тебя появился. А, да, пойдем сейчас его покажу, сейчас портфельчики наши вниз уберу. Все, портфель я убрала, пойдем. Вот он здесь должен быть. А, а где мой алмаз? Я не знаю, где твой алмаз. Хм, странно. А, вот он. Вот он мой хороший. Он у нас просто еще несколько дней, и он очень боится. Иди ко мне, алмазик, иди ко мне, маленький. Можно посмотреть? Да, конечно. Ой, ты какой красивый, какой алмазик. Мау-мау-мау-мау. Ой, Муся, привет. Эх, Муся. Какая она все же ревнивая. Да. Ну что ж, пойдем поиграем или что ты хочешь сделать? М -м, даже не знаю. Ой, сейчас я позвоню только маме, хорошо? Скажу, что я у тебя скольких за скольки хочешь сейчас сколько время Ч? так сейчас один короче сейчас час а хорошо сейчас я позвоню Алло, мам. да я пришла Сашку кто ты пришла я мам буду в гостях у моей подруги да у Рарити да би би би би би би, -би говорит там да до скольких а, до скольких ты хочешь? До семи сможешь? Конечно. До семи, ага. Да, все, пока. Все поговорила. Угу. Ну что, может быть, э, не знаю, по... даже не знаю, там, ну... Ай, корона моя. Секундочку. Может быть, будем мамины наряды мерить? А, Можно. Да, конечно, можно. Смотри, кстати, у меня корона мамы. она она зашила ее носить. Да, конечно, ведь принцесса должна ходить с короной. Круто! Давайте покажу, какие у нас есть еще украшения сейчас. можешь подвинуться? А, да. Вот тут Димуся лежит это ожерелье мамином. Я его иногда тоже одеваю, но оно мне просто слишком велико. А можно мне его применить? Конечно. Сейчас посмотрю, как оно мне будет смотреться. Ух ты, как оно мне хорошо смотрится и вправду. Прям королевское ожерелье. Хм, красивое. О, тебе и вправду оно идет. Можешь пока поносить, мама не будет против. А вон там наверху за фотографии мамы с папой есть ее кольцо. Сейчас я его одену и буду красоткой. Вот, смотри, какое колечко. Это мамина, она его просто ну, не носит, потому что она уже устала его носить. Она его одевает, конечно, но не часто. А, понятно, М -м, красивое колечко тебе идет. Да, но ну, мне оно не нравится его с ним лучше. Она мне просто не очень нравится, неудобно носить. Понятно. О, сейчас тебе кое-что покажу. Ты любишь платье одевать? нет мне просто не очень удобно хорошо смотреть тогда что сейчас будет волшебство раз два три так здравствуйте я принцесса Кейденс ой, ой ты меня так напугало я значит на свою маму похожа смотри как мне ее платье идет ой я думаю его лучше снять а то твоя мама придет. она будет не очень рада что ты ее вещи трогаешь ну в принципе да я не минуточку, фото на минуточку. Я лучше тут постою, а то мне просто у выхода не нравится. Я где твоя алмаз поставил, Хорошо. Смотри, би-би-би я принцесса Кейденс, девочки я. Так, посмотрим. Би-би-би принцесса Кейденс, ха-ха-ха. Я -ха. королева, вот диш-диш-диш. посмотрите, какой у меня красивый наряд. Би-би Мам, а показалось? Ты похожа на принцессу Киду. Да, б-б-б-б-б, б А, мама! А ты тут? Да ну, я тут давно уже смотрю, как ты меня поражаешь. Бе-бе-бе. Я ведь самая красивая такая вся, прям вот модница. Ха-ха-ха. Ой. Мама, ты меня уронила. А ну-ка, живы снимай мои вещи. Старлет, а ты можешь поносить мои вещи? Ну, ну ты тоже лучше снимай вещи мои. Ну, мама, мы хотели поиграть, Никаких игр с моими э -э -э платьями и ожерельями, и всякими аксессуарами. Все, живо, переодевай, переодевайтесь. А тортик? Тортик? Попозже. Вы пока поиграйте. Ну а ладно, а сейчас переодеемся. Все, мама, мы переоделись. Вот и молодцы. Старый, ты, конечно, извини, но просто я не очень люблю, когда моя дочка меня обманывает. Еще любит примерять мои вещи. Ну, мама, это же самое веселое занятие. Я, конечно, понимаю, но ты могла бы спросить. Все. Я пошла. Через тридцать минут приходите, тортик будет готов. Ура, тортик! Люблю тортики. А ты помогла, как бы извиниться перед мамой. За что? За что? Ну, за то, что ты как бы взяла ее вещи без спроса. Извиниться? Пфф, не хочу. Мне это не надо. Я принцесса. Все, ладно, пойдем играть. А можно, чтобы твой я... Твой я... Можно, чтобы твой этот, рубин алмаз, он зовут. а Алмаз сел на меня. А, да, конечно, сейчас. индиком ко мне, алмазик. Алмаз, алмаз, алмаз. А, ну и что сейчас? Алмаз, алмаз, алм... Ой, ну он на меня сел. <г Fabulous> Какой он прикольный. Алмаз, скажи. Чи-чи-чи-чи-чи, чи-чи-чи-чи-чи. Какой он веселый. Добрый день. Ой, добрый день. Как у вас дела? О, все хорошо. А он что-то еще умеет говорит. Да. Сейчас. Алмаз, Алмаз. Скажи, какая сегодня погода? Сегодня солнечно. Хорошая погода. А, ух ты, он умеет говорить про погоду. Но он так умеет солнечный и не солнечно говорить. А, а почему он сказал солнечным? Я не знаю. Потому что, наверное, посмотрел солнечно. Я потому что ему показываю. Типа, ну... Я беру картон, показываю ему черный, говорю, что надо говорить, что плохая погода. Ну, как бы и он наверное, определил, посмотрел, что солнышко светит, что хорошая погода. Номер день. Ой, а почему он повторяется? Он попугай, он все повторяет. Ну ты рада, что у тебя новый питомец? Да, рада. Ладно, пойдем кушать, торт. Мама, мы идем кушать. Да-да, девочки, спускайтесь. Сейчас. А, пусть он улетит. А, хорошо, сейчас я его загоню. Алмаз, на место, на место. Хорошо.